Привет, друзья! Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня у нас очередной выпуск Дороги к 3000 Элла. И что самое интересное, у нас есть развитие, мы растем в скиле, растем в камбэках, у нас лучше уже все получается. Если что, я говорю мы, потому что я собрал свою команду. Я просто играл на Фосите и набрал рандомов. Я об этом делал ролик, и я сейчас до сих пор играю с ними. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим роликом прямо сейчас, если вам заходит эта рубрика. Судя по просмотрам, нормально заходит. Ладно, давайте приступать. Погнали. Сыграем, как обычно, 10 каток. Первая катка. Вертига. И игра на плюс 23. На самом деле, карта удобна тем, что ее мало кто играет. Настолько все печально, что можно брать в каждом раунде по 90 и лететь убивать мидл. В наших сериях этого предостаточно. Да, мы первый килл спустя две недели... этого боже он был савек он просто позорище. <Слышко> о господи что я дал 4 кило гениальных очень опасно у них дроп есть ты один Двое там, двое там. Это бы, это бы, это бы, это бы, это бы. Что, чел, ВХ? Либо, либо бы это должно было быть. Вопрос стоит. Рамп 5 хп. 2 лу хп. Ой, команда. Я медал играю, да? Еще там под рампой. Хорошо. И этот хэштег пожалуйста, чат. Рампа, да? Лёуль. Так, предупреждаю. Бомба у меня. А, цемент. Хорош! Топэйд guys. Хорошая команда, хорошая работа. пух первая есть. всеми любимый мираж. И катка на плюс 26. Если что, прошлая часть закончилась, как обычно, проигрышем. И на данный момент у нас винстрик из одной карты. лол Эрик по нему по Nice. Ah. позор еще Бед. у меня не Бед. я умру Это как? Тихо, мне страшно. Это Это как? Чел? Ты... Что? Я закирю Савикану сейчас на миду. Давай раунд бустик, да. Full Трое мидл, какой позор. Эй, Эй, Андропавлос! Nice, Tim, Зортикс It's B. Да? Yeah. что ты творишь? <laughs> что объелся, yeah. зервами пишет? Два хода подряд, раз, два. Ох, мне одной пули хватит, чел. Yeah. Все, сейчас да? Распишу. да, сейчас 2, распишусь, бразер Были неполадки с интернетом Я забыл его оплатить Но респект таким провайдерам, которые включают интернет Спустя 10 секунд после оплаты Но в любом случае, получил бан Катка не попала в статистику Но Элла поменялась А вот в какую сторону, сейчас увидим Так, я оплатил интернет О, не знаю, куда он оплачивается О, я бот теперь Ну, Элла дадут? Да, да, да. да Тебе спасибо. надо просто убить его и все Сузука, давай Бля, Что, что, Бля. где он? Давай еще громче, я, я вам помогу. Подожди, Почти. Да, адикат волки шорт, кат волки шорт кат справа. На тоник. А, Челики, я и так в мане, поэтому удачи, гуляк. Шучу, играем до конца. Ты похоже, Это будет раскид. Успокойся этим ножом, курка. Реб... The end, the rebound, the пошло, пошло дело. Двое трое, трое мидл старт сайтом стоит, смотрит окно. А ты, где, ты, а ты Скажи ему, что ты пикаешь. Хорошая команда! Хорошая хорош, хорош. работа, Эрик. Не, ну с такой игрой, конечно, можно пробовать, да. Они А чем мы хуже. А? а Убил ботана, он один был вроде. Кухня убили. Молодцы! Я, а, я а, смог упасть! убил! Я в, я в крысу, я в крысу катать. 16 секунд Просто что это... это? Я весь раунд был в говне <свеч> Кидаю, раз, два, три Кинул вот должен быть, кидай флеш зеленый молодцы ребят, Да, я думаю я думаю, бан уже прошел, мы столько катку играли ай ладно жестко было, спасибо мужики так Бан у меня на сколько? 0.2.16 Еще 30 минут Причина ливер Ха И интеграция Мы на сайте GDrop И это сайт по открытию кейсов У них появилось Приложение на андроиде Вы можете открывать Кейсы где угодно Главное чтобы было бы интернет Ссылочка на приложение Будет в описании Ну а также у них есть Сейчас активный Wild Event Я выбираю самую дорогую цель И покупаю пульки Мне хватит одной пульки Если что это почти Все мои деньги И я получаю 4000 рублей За каждый 1 рубль Депозит Вы получаете 1 поинт ну, а также сейчас на сайте активен 1 миллион это такой вен за прод каждого рубля вы получаете очки баллы если что за первое место вы можете заработать 235 тысяч рублей а призовых мест всего 100 поэтому шансы в целом есть ну а также у меня есть промокод если вы будете делать депозит на сайте вы сюда просто вставляете промокод шоков и вводите любую сумму к примеру 500 рублей и вам придет на баланс не 500 рублей она а 11 процентов больше ссылка на джидроп есть в описании ну а мы идем дальше играть в кс мы снова перемещаемся на вертига где я не знаю ни одной гранаты Кроме тех, которые показывал в выпуске лайфхаков. Кстати, вот он, наверху у вас. Но это совсем никак не влияет на удачные результаты на ней. Потому что пики с под 90 остаются навсегда. один. Что я долчал позиции, когда он меня не видит, я его вижу. Хорошо. Nice. Ребят, сейчас будет мясо на миду, смотрите. Yeah, BBB, SB, SB. Nice side. Nice. Nice. Он сейчас заряжет. Рамп and black side. side. Слева, слева, слева и рампа. рампа. Хорош, блядь, вот и все Сейчас смотрите, мид, мид, мид. наверно только. Он са точно не придет. Он... Все. Молодцы, ребят. Спасибо за игру, всем удачи Получается 2,245 <laughs> У нас в Inred уже 4 катки подряд Летим играть в 2 Кстати, попались в команде Шугами С которым у нас достаточно роликов с дорогой к 3000 эла Такое вот совпадение Игра на плюс 24 эла А если выигрываем, то у нас будет 2269 эла Это очень много Ну, мой рекорд был 2170 вроде Так что сейчас мой пик Убил? А -а. Да что это у? Саша, па. Да. Там мы выиграли. Да. Там мы выиграли. Да. Вроде Сити и Зига. Тами. Двойка пикает. Прошли, первый прошел, второй 50, 50. прошел. Давай, давай, давай, давай. Бля. Ну идея была хорошая. То есть, стой, живи. А где ласт? Где ласт? Хорошая работа, команда. Не повезло, написали челика, не они шарят. Вертига на целых плюс 29. Очень интересный матч. У него 12 лет 4000 часов. 12 Никанелю? лет 4000 часов? Ты серьезно? ему 12 лет у него 4000 часов? Это же перебор. Доски там охвачены. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Блин, ах. Туби. О, он нормально. Арантайлан. Молодец Один поставил, один гап. Эй, би, би, би, би. Лоуэйт пи, лоуэйт пи, kill him. Nice, Найс, найс, где он? Ой, стаби, гайс. гайс, гайс, gap. гайс, nice gap, gap, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, гайс, go, гайс, гайс, гайс, гайс, он левантик, guys. Can oh, headshot, headshot. He's dead. <laughs> Connector. Oh, nice, Мы oh, nice <laughs> реально забрали эту игру, чел. Oh, well played, guys. It's... Awesome, game. Слушай, ну это прям хорошая игра была. Это опять был камбэк Седьмая катка Наш винстрик составляет уже 6 игр подряд Следующий мираж И она на плюс 26 А выигрывая мы получаем 2324 элла И останется прям совсем чуть-чуть до закрытой беседы в телеграме Кстати, кто хочет туда попасть Мы отправили сообщение в колокольчике на сайте Ссылкой для доступа Если вы 2500 элла плюс Авторизуйтесь на сайте И вы получите это сообщение Если ранее у нас играли Твое убил оставлю а. флешку к нему позорно айру били старше старше а все запушил сзади О -о -о. должен взорваться я никогда таких типов не встречал, которые так жестко. Я как они так угадывают, как они так угадывают. Я мутабры. А да. хорошо. Хорошо. хорошо Еще один палец. Аю, флажку middle uh, not... По Полетел. кухня ладно спасибо за игру они нереально были жестко жестко ладно это были прекрасные катки спасибо за игру винстрик потерян но нежелание выигрывать снова мираж и снова на плюс 26 10 секунд убивай убивай убивай хорош Оу. Что? Бля, чел! какой странный пик был на Синапси. Удел кота. Я хотел. Стой так же сейчас. Чуть правее встань, чтобы не убили, составили у нас. Убил. Короче. ковры, фолк убили. Ковры один Старс. Хорош! Молодцы. Ручный <связывается> <Волш, связывается> Ты, эрик, ты видел? Да, я видел, ты, ты двоих или троих смогу. Да, да, да, да. На ковре смотри. Успел. О, господи, вы лучшие, ребятки. Одно мало убили. Хороший спасибо за игра. Отличная работа. Слушай, жестко, жестко, жестко. Если говорить про мою позицию, то на самом деле мне удается неплохо отыгрывать на Б. Если что, речь про карту Dust 2. Мало раундов, где я не делал ни одного килла на приеме. Один стопроцентно есть. ЖБ. Флэш Б, ай дров флеш. Тусите, тусити. Оо, лоль. Найс. Скаут. Попробуйте поставить, попробуйте плен, Найс Просто гадиси Найс Найс Пачка, пачка, пачка лонг. Пытай, Трампа Панк, Хорошо, сэви, сейви, все, беги просто. Me out! Me out, guys! How? What the fuck are you doing? Yeah. Я взял шорт. Он шорт. Ну, смотри, у типа игра идет 34 на 15, он Это он был сейчас? Да, да, 34 15. Финальная игра. Она будет очень длинной. Это единственный спойлер. Больше ничего не буду говорить. И она была неплохой такой. У меня поменялось пять раз настроение. Я был готов проиграть, я был готов выигрывать раз в пять минут. Мне кажется, после таких игр надо спать. Ты уже становишься шизиком. Черт. Нес, я дефаю, дефаю, ласт ловер Вау, не сэмблей, не сэмблей, не сэмблей, не сэмблей Ещё один Спрыгнул на плюсовый okay. Хорошо, не я Тут Но. слева стоит, слева стоит, слева. Хорош. Убил одного еще. Хорош. Блядь, Не успел. Сейчас копать. Хорош. Стану. ну, мечами. Давай. Готов? Раз, два, три. Убил. Не, не открывайся, хватит, пожалуйста. Да почему бьет этот? Он. Я просто... У меня уже просто 5 настроение поменялось. Я готов был проиграть, сейчас готов выбрать. <звы> О, господи, господи. О, господи. Что это такое? Давай в сайте я один нашу. Ой, жестко. Это очень неприятная катка. ее. Мы проиграли игру и вернулись к ЭЛО 2252. Но даже это дает нам 109 ЭЛО за выпуск. Очень хороший буст по ЭЛО. Подпишись на канал и включи колокольчик прямо сейчас, чтобы не пропустить следующую часть дороги к 3000 ЭЛО. До следующего ролика, дружище.